Всем привет. Я Росфиндарт. Совсем недавно я снял ролик про дом, который был сдан по программе «Реновация». Сейчас я, как обещал, возвращаюсь на место преступления, чтобы выявить виновных и призвать их к ответственности. Если, конечно, такие найдутся, а то сами знаете, как у нас бывает: Сидился кривой дом, сам дурак. И кривой здесь не привлечение, а отражение реальности. Впрочем, вы сейчас и сами увидите. Это кошмар на улице Дмитрия Ульянова, дом 27. Приехали. По дороге к нашему дворцу хотел сказать пару слов об его окрестностях. Первое – ничего, второе – нового. На 810 квартир всего 80 парковочных мест, а это значит, что каждый сантиметр парковки будет заставлен. И такому автомобилю, как пожарная машина, здесь не проехать. Вышел из подъезда, попал в пробку. Забавно получается. Сначала я решил смотреть дом снаружи, ведь именно его фасад надел столько шуму. В этот раз я пригласил специалистов, чтобы провести профессиональный осмотр. Они привезли с собой необходимое оборудование, включая тепловизор. Чтобы выявить первое нарушение, понадобилось меньше пяти минут. Так как я не профессионал в области строительства, я нашел того, кто в этом разбирается. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, специалист компании «Приемка Москва». Основная деятельность нашей компании – помогать людям принимать квартиры в новостройках. Сегодня мы приехали на объект, который сдается по программе «Реновация», и поможем принять квартиру и узнать фактически, какой, в каком состоянии она находится. Ну, отлично, давай начнем с внешнего осмотра дома можно предлагаю начать тепловизионного обследования. Начинаем первичный осмотр непосредственно с фасада здания. Сейчас я бегло пробегусь по проблемным участкам, для того, чтобы можно было вам показать, какие проблемы чаще всего бывают в панельных домах а, непосредственно с фасада. Вот видно тепловизионное обследование. Скажем, для, взять для сравнения второй этаж. Видно, что стена под окном а, холодная, значит, нет никаких теплопотерей. Поднимаемся на третий этаж. Видим мостик холода. Стена теплая. Соответственно, скорее всего, с панельного шва. Идут задувания холодного воздуха, и э, этот холодный воздух вам дает промерзание по стене. Здесь идет промерзание. То есть вот этот шов, от которого все идет, он не теплый, интересно, странно почему-то, но э, вся причина идет из него. Потому что под ним, точнее над ним, идет утечка тепла. Что нужно делать с этим? Как с этим бороться? Единственный выход э, — расшивать шов, его переуплотнять и герметизировать. То есть это непосредственно фасадная работа альпинистами. Понятно. капитальные капитальные да да, да да когда я снимал свой первый ролик меня очень сильно напугали те трещины швах которые вот там выше есть да и мне естественно мнение профессионала что это нормально или нет что это значит ну смотрите вопрос очень хороший вы правильно что его задаете задаете в принципе люди которые встретятся, не очень понимают увидят трещины в стене подумают что все здание скоро рухнет это и это идет, идут панельные плиты вертикальные и поскольку здание очень длинное у него должны быть информационные швы то есть как раз таки это место за ним идет за герметиком пустота для того чтобы когда здание усаживалось оно может усаживаться неравномерно одна часть больше другая часть меньше и в этом месте э, эта усадка будет компенсироваться чтобы именно по стенам уже не пошли дальше э, там, продольные или поперечные трещины а что касательно плитки которые приклеены на скотч и почему она так много раз во время строительства почему она откалывалась я понял вопрос да, да. да. то есть смотрите обычно ну чаще всего э, плитка на панелях э, устанавливается на заводе то есть на фурах, на прицепах эти панели везут уже сборными, для того, чтобы ну, их на кран, кран подцепил и поставил, как, как они есть. Поэтому, если плитка отваливается, здесь можно... Нет несколько а, причин, почему mm -hmm. так может быть. Первое. А, плох, плохой клей, плиточный, был на заводе. А, либо под ней были какие-то пустоты. То есть если его постучать, тут, где она отваливается до того, как она, понятное дело, отвалилась, вполне возможно, там были бы пустоты просто не участки банально. Вот. А, а больше причин нет. То есть плитка, она изготавливается на заводе, и все, что с ней может быть в дальнейшем связано, связано только с заводом изготовить. Сара, это, наверное, транспортировка сама по себе. Нет. Вы имели в виду нет? Ну нет, ну первое, что плохой плиточный клей, непонятно, какое у него соотношение было воды и клея самого. Либо второе, это просто не приклеил участки, как они масштабно а, заливают клей, и, возможно, где-то был очень просто очень тонкий слой, где, mm -hmm. ну, не было адгезии плитки к самой стене уже непосредственно. Mm -hmm. А то, что наскочено прилеплено было. Ну, она скотч изначально завода. Нет, как... не -за завода, а уже когда здесь, когда вот здесь у нас есть, чуть позже сейчас покажем кадр, где на... будет до сих пор остался скотч, и вот она просто приклеена скотчем mm -hmm. на другую плитку, ну, чтобы не отвалилась. Я предположил, что ее приклеили, но для того, чтобы она прежде... преждевременно не отвалилась, а было у нее время связаться, mm -hmm. а, склеиться, ее так зафиксировали. То, То есть она сама вообще так не удается, что ее обязательно надо фиксировать там? Ну, какое-то время, да, чтобы она кому-то на голову не упала все временно. я понял. Да. Хорошо. То есть и это тоже, в принципе... Это, ну, нельзя, нельзя назвать это технологическим процессом, но такая mm -hmm. техника безопасности, грубо говоря, чтобы она какое-то время подержалась, переспатился, и потом уже все. Либо скотч малярно тут уберут, либо он сам отойдет. Что касательно окон, а какие здесь возможные нарушения мы, мы видим? Первостепенно, когда окна ставятся в оконный проем, уже закончилась отделка, а пленка с окон должна быть удалена, поскольку... Прямые солнечные лучи а пленку гру грубо говоря, приклеивают к самому пластику. И спустя там, месяца два-три-четыре ее отодрать уже не получится. То есть где-то эта пленка удалена, это хорошо, где-то нет. То есть вот такое вот безобразие. И моя любимая кривая стена дома, которую мне сподвигла снять вообще этот ролик. Если посмотреть наверх, то мы видим, что стена, она действительно кривая дома. Да? Мне, естественно, мнение профессионала, что тут, как тут проверить, это нормально или нет, и что то вообще нужно делать. Ну, визуально, если на нее посмотреть, можно увидеть, что линза прогнулась именно в центре дома. То есть, можно предположить, что от тех нагрузок, которые сейчас воздействуют сверху, стена немножко ушла из своих осей посадочных и имеет выпухлость. Но сказать наверняка, критично, не критично, в допусках, не в допусках, сейчас невозможно, потому что допуски на вклонения вертикально они есть существуют по домам здесь наверняка сможет сказать только геодезист то есть нужно сто процентов вызвать геодезиста чтобы тахиометром стрелял в нулевую точку угу. и смотрел насколько имеет вертикальное отклонение край край плоскости стены относительно нулевой точки и в нормах ВСП уже прописано что там на какую-то высоту здания есть ну допустим это определенное отклонение дома все то есть пока наверняка сказать что, что с дома будет, нельзя. То есть, То есть надо вызывать геодезиста. В любом случае получается. геодезиста вызывать тахиометром, да, чтобы он стрелял. Сделаем выводы. Потрескавшиеся швы на стыке домов – это нормально. Отваливающаяся плитка – ненормально. Нарушение на заводе. Тепловизором увидели, что в доме промерзают стены. А кривая стена дома действительно есть, но в допуске это или нет, мы узнаем позже. Требуется геодезист. Если вы хотите узнать, что творится внутри дома, смотрите вторую часть обзора.